Мед источает уста жены чужой, мягче елею речь. От нее последствия горькие, как полынь, не трогой Острая, как опою, да острый меч. Мед источает уста жены чужой, мягче елею. Соломона, седьмая глава, сын мой Заповеди сокрою себя, храни мои слова Храни мое учение, как зрачок глаза Сохрани все заповеди ты Напиши их на скрижале сердца Навяжи их на персты Наставление свет и светильник ей заповедь Получение для наседания к жизни путь чтобы стерегать тебя от женщины негодной, от лестивого языка чужой, не пожелая красоты ее в сердце, да не увлекут тебя ее ресницы, обнищивают до куска хлеба и заблудницы замужняя жена улавляют дорогую душу. Может ли кто-нибудь удерживать в руке огонь, чтобы не обжигалась ладонь? Может кто ходить по углям горящим и тогда, чтобы не причинить своим ногам вреда? То же бывает и с тем, кто прикасается чужой жены, Прикасающийся к ней не остается без вины, У того нет ума, кто с ней прелюбодействует, Кто делает это, тот свою душу губит, Побои и позору найдет, не изгладится его бесчестие, Потому что ревность это ярость мужа, Он не пощадит в день возмездия. Никакого выкупа не примет и не удовольствуется Сколько бы ты не умножал даров Мед источают уста, жены чужой Мягче елею речь От нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь Острая, как обоюд, да острый меч Однажды я смотрел сквозь решетку в окне дома Заметил неразумного юношу и неопытного молодого С коварным сердцем в наряде блудницы К нему навстречу женщина Необустанная и шумливая она То на улице, то на площадях Строит она ковы у каждого угла Она его схватила, целовала С бесстыдным лицом произносила Мирная жертва у меня Сегодня обеты совершила я Поэтому и вышла к тебе навстречу, чтобы отыскать тебя. Моя постель убрана коврами, разноцветными египетскими тканями. Спальню наполняют ароматы, смирные алои и корицей. Зайди скорей, чтобы со мною любовью насладиться. Будем упиваться нежностями до утра, потому что мужа не дома. Он отправился в дальнюю дорогу, взяв с собой кошелек серебра. Придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она его увлекла Мягкостью уст им овладела Он за нее пошел, как идут на убой волы Он за нею последовал, как колени на выстрелы Птица в селки бросается, не зная, что они ей на погибель Твое сердце пусть не уклоняется к ее путям Никогда не блуждай по ее стезям Она повергла ранеными многих Убиты ею много сильных Дом ее в преисподнюю пути Они не сходят в самое жилище смерти Мед источает уста жены чужой Мягче елею речь От нее последствия горьки, как полы Оттачают устажен и чужой мягче я.